Всем привет, друзья, на связи Антон Сафронов и сегодня я хочу с вами поговорить про оперативную память для стриминга. Ко мне часто обращаются с вопросом, как начать стримить, там, разные форматы с презентацией, с людьми, интерактивно, не интерактивно, но... Эти все вопросы, они преждевременны, потому что перед тем, как начинать стримить э, какой-то ваш проект или какую-то вашу задумку хотите реализовать, необходимо разобраться с железом, на котором вы будете этот весь процесс делать. Э, так как сам стриминг достаточно техническая история, и первым наперво, что я рекомендую смотреть, потому что очень много людей почему-то считают, что я буду стримить на ноутбуке и у меня все будет хорошо. Вообще на ноутбуке не рекомендуется стримить, потому что сами по себе а, ноутбуки как устройство не предназначены для какого-то потокового стриминга, видеопотока, который будет отвечаться на долгую. Вот. Если только это не игровые ноутбуки, но в принципе лучше использовать стационарный компьютер для этого. А, давайте о памяти. Что такое память? УЗУ. Оперативное запоминающее устройство. А, для... Не будем выдаваться в определение, вы можете зайти на Википедию и посмотреть, что такое память а -а -а -а и оперативная память. Да? И давайте лучше начнем с того с картинки, которую вы видите на экране. Это обычная статис статистика работы системы. То есть, видите, у меня есть ядра, да, это процессор. Процессор тоже очень важен для того, чтобы реализовать какую-то задачу по стримингу, сложную или несложную. Вот. И внизу, видите, RAM. Да, это и есть УЗУ по-русски, оперативное запоминающее устройство, то есть наша оперативка, оперативная память. И у меня на борту ее 24, 23,89 и сколько сейчас используется, то есть 2,79. Нужно понимать, что я сейчас отключил все вообще на компьютере, идет только запуск программы ОБС, она незначительно нагружает, мы можем посмотреть. А вот здесь сколько она нагружает? Всего 31 Мбит она берет. И, ну, и сцена у нас не нагружена, и особо много потоков мы тут не ведем. Да, то есть очень просто. Здесь вот мы будем посмотреть, что вообще нагружает. Но куда же девается 2 почти с лишним гиг гигабайта памяти? Да, это уходит на поддержание Windows 10. И нужно понимать, что на ноутбуках, если вы хотите стримить, там обычно 4 гигабайта памяти. И большая часть, больше половины, уходит на поддержание систем. И как только вы откроете браузер или начнете двигать ваш компьютер там по процессам, сразу оперативная память будет использоваться моментально. И для видеопотока тогда ничего не останется. Сейчас я а, запущу браузер Chrome, и вы посмотрите, как а, скакнула ну, память. Сколько Chrome отъедает память. будет загружаться и вы посмотрите то есть в сравнении сколько браузер забирает яндекс Chrome, все по такому же принципу работают они также забирают э, большую часть э, памяти вот видите идет рост пока он подгружается, и память сразу использования растет. То есть с хромом плюс-минус. У меня там, правда, в хроме открыты вкладки. Ну, да, там много вкладок в сохраненках, но как бы просто сравните. То есть идет рост сразу. Вы используете браузер для стриминга, показать там какой-то сервис свой, или показать какую-то презентацию из браузера и так далее. И у вас память уже отъедается только на браузер. И получается, что для видеопотока, для стрима у вас ничего не остается. И поэтому ваша картинка начинает захлебываться и тормозить. Вот. Поэтому в связи с этим, в первую очередь, что необходимо сделать на вашем компьютере или ноутбуке, если вы вдруг решили все-таки на ноутбуке, это увеличить оперативную память. Если ее недостаточно, то докупить эти плашки продаются как и для ноутбука так и для компьютера у меня 24 можно 36 там сколько угодно я рекомендую начинать стриминг вообще от 8 гигабит чтобы было на борту у вас либо ноутбука либо компьютера тогда более-менее вы сможете справляться с задачами потому что вот у нас видите почти 5 5 гигабит занято только браузер и все в принципе и система поддерживает windows вот. что еще почти 6 да? 6. Вот, то есть, вы берете, докупаете себе оперативную память. Они стоят в пределах там 2-3 тысяч плашка. Там такие платы, которые вставляются. Ноутбук я, например, свой ноутбук таким образом тоже апгрейдил. А, там сзади посмотрите, если возможность апгрейдить, во-первых, ваш ноутбук. Компьютер-то понятно, что его можно использовать. Но ноутбук не всегда можно апгрейдить. Вот. И дальше, то есть, после памяти, посмотрите ваш процессор. А, у меня стоит i5 его в принципе хватает мне по крайней мере под мои задачи, но вы можете либо от него отталкиваться, либо выше взять ступень до да, процессор, потому что это очень важно. Процессор плюс оперативная память. Вот в принципе. Наверное, это все, что я хотел сказать про оперативную память. Почему она важна? Потому что это тот ресурс, который задействует ваша система при любых процессах. Чем больше процессов у вас запущено на компьютере, тем больше памяти вам понадобится. Если у вас будет памяти не хватать, у вас компьютер начинает тупить, начинает медленно двигаться, начинает тормозить, уже не говоря о каком-то видеопотоке, который вам нужно стримить. Вот. Если у вас какие-то есть вопросы по стримингу, пишите в комментариях. Подключайтесь, я есть во всех социальных сетях Можете в группы подписываться Но это не обязательно, контент в принципе плюс-минус везде дублируется Может быть где-то отличия какие-то Но это как бы не суть Вот, пишите лучше под комментариями видео И всем хорошего дня Пока-пока